Традиция красить белым деревья и бордюры началась со Второй мировой. Это делалось вдоль транспортных артерий для того, чтобы автоколонны могли передвигаться в темное время суток с выключенными фарами головного света. Так автоколонны были незаметны для вражеской авиации, но при этом имели ориентир для передвижения.